9 мая. То, что День Победы, все знают. А подскажите, это День Победы России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? День Победы мирного населения против тех, кто хотел убивать. Нет, мирное население, если бы оно было, то тогда тут никто в живой бы не остался. Просто... Советский Союз мог защищаться. Это Благодаря это чему? Благодарю. Ну, вопрос, в общем-то, простой. Сегодня 9 мая, День Победы. Как вы считаете, это День Победы России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? Да. Наверное, второе. Угу. Это абсолютно правильно, потому что против Советского Союза Советский воевали Союз, да? и румыны, и венгры, да, и финны, все, и французы. По да. Самые последние защищали Реста. Так, и тогда еще один вопрос. Как вот вы считаете, вот когда проходил парад, то все таки впереди не знамя победы, а трехцветный флаг? Это правильно? цветный? Да. Не было? Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки с нами победы красные. Но, с другой стороны, мы в России теперь переименовали. Но парад, он все-таки в День Победы. И поэтому, каким не смотрел. Понял. Тогда последний вопрос. Вот смотрите, когда была советская власть, то есть мы жили в СССР, по крайней мере, я жил в СССР, тогда парад проводился 7 ноября. Как вы думаете, и вот сейчас пыль, э сушь, э сушь, сушь, театральные пыль. действия проводят Чеш, тоже 7 ноября? А Это че чего? Ахнущие типа краски, краски газеты, что принес почтальон, сообщали только А угу. строительство жилого дома начать сложно. Хорошо подскажем. 7 ноября произошла, произошла великая октябрьская социалистическая и революция. И 7 ноября 1941 года проводился Парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Вот с чем это связано. Да. Видите, как за 30 лет стирают память. Хотя я 74-го года рождения. Я помню, Для что в нагретывайся после правильный. революции, и не знавших ужаса, гражданских да. мир впервые. Благодарю за то. Агентство Ледокол вопрос а мы можешь задать? Быть даже и хуже было, Ну, хуже. так, сразу Може. видит.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 Конечно, Лёвчиков даже раз, не нас, например, она начала, она Хорошо, поясняю. Дело в том, в что вместе в, в, в, в Сашистской Германии, Германии на территорию в, Советского Союза пришли и румыны, и венгрии, и французы, и испанцы, и итальянцы, и финны, и кого только не было. Причем подразделения СССР были. Поэтому такой вопрос. Тогда второй вопрос. Вот вы когда... Парад, смотрите, обращайте внимание, впереди несут все-таки День Победы, впереди несут, несут... трехцветный флаг, а потом только Знамя Победы, это правильно? Нормально, день. хорошо. А и тогда третий, последний вы... вопрос. Вы... Вот, вот, я... Я... Я... вот... Я... Я... раньше, я имею при советской власти, парад был 7 ноября. В честь чего он был? Не в курсе. Хорошо, тоже поясню. Дело в том, что 7 ноября 1941 года была 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. К чести этого и был парад. То есть то, что вот это вот, то ли в школе, то ли еще как-либо, ну, память стирают. Благодарю за ответ. Хорошо. Ну, вопрос такой, первый. Сегодня 9 мая, День Победы. Как вы знаете, это День Победы России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? Вопрос, про вы К чему? К... Чистая история. То есть поясняю. Придавай. Дело в том, что на Советский Союз напал не одна Германия: итальянцы, испанцы, финны, французы, румыны, венгры. В общем-то, вся Европа напала. Поэтому и такой вопрос. Тогда второй вопрос. Вот когда показывают парад, впереди несут трехцветный флаг. За ним только знамя Победы. Как думаете, это правильно? Все разбежались и хозяин, которые у нас одним. Показывают первым несут текущий флаг на данный момент. Потому что какой-то в 93-м году. Туфельки свинут. понимаешь, что А потом уже <сёк> не стали, что при знаем при победу? Везде, Хорошо, последний третий вопрос. Вот э, <сёк> парад. При советской власти клубу, был 7 ноября. С 8 -10, 8 -10, 8 -10. честь чего он был? В курсе? 7 ну, ноября первый, первый, первый парад Почасу был. Собирали 30. По-моему, первый парад можно спросить? Рамках, а, вот эту информацию. Это программа школы, института. Наверное, в школе. По-моему, в мое время. Хорошо, тогда поясняю. Значит, 1, 7 ноября 1941 года была 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. То есть в честь этого и был парад, и кроме всего прочего. Это была победа 9 мая советской власти, диктатуры пролетариата над буржуазией всей Европы. Вот в чем дело. То есть политический смысл это вот <реком> Благодарю. Не за что. Не смею думать, что... Добрый день, информационное агентство Ледокол. Вопрос можно задать? 9 мая, конечно. Это наш визит координат. Не надо, Ну, вопрос такой. 9 мая, День Победы. Как вот вы знаете, это День Победы России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? Это день победы Советского Союза и коалиции над фашистской Германией. То есть, э, дело в том, что... Почему такой вопрос? Потому что вместе с Германией на территорию Советского Союза да, пришли, пришли венгры, румыны, да. итальянцы, да. испанцы, французы, финны, голландцы, норвеги. Да. То есть, это фа вся фашистская Европа была вместе с Гитлером заодно. Можно я дальше не буду? Оплатить? Понял, хорошо, благодарю. Добрый день. Информагентство Ледокол". «Ледокол». Вопрос может задаться? Да, кто? «Ледокол». Да, можно. Ну, вопрос. Сегодня 9 мая, День Победы. Как вы считаете, это День Победы э, России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? Это день Победы русского народа. Нельзя назвать победой страны, победа народа, всеоблики, всеобъемлющего, наверное. Сплочение народа между собой. Естественно, страна, но ну, страны меняются, названия одни, другие, третьи, так же как Мадитскими, университетами, городами, Санкт-Петербург, область. Сан Сан Сан Сан а народ, он тот же самый нет. Того, Здесь политическая есть неточность, так это назову. Во-первых, Советский Союз – это советское государство. Социализм – диктатура пролетариата на тот период. А на сегодняшний день русский народ или российский народ или Российская Федерация – это буржуазное государство, где вопрос в первую очередь – это капитализм, капиталистическое мышление. С этим я не спорю. С этим не спорю. Хорошо, тогда скажем так. Вот то, что ваше мнение, это, скажем так, в школе учили или как? Да нет, это больше приходит с возрастом, да, с, возраст, с сознанием вообще, в принципе. Хорошо, тогда второй вопрос. Вопрос такой, вот когда смотрите парад, то видно о том, что впереди несут трехцветный флаг, потом за ним Знамя Победы. Как считаете, это нормально, правильно? Хорошо. И последний третий вопрос. При советской власти, в Советском Союзе, парады были 7 ноября. В честь чего они были? В честь Великой революции. То есть в честь Великой октябрьской социалистической революции, но не февральской буржуазной. Все, благодарю. Или День Победы Советского Союза над фашистской Европой. Хорошо, объясню. Почему? Потому что вместе с фашистской Германией на территорию Советского Союза пришли, назовем их, гости с оружием из Румынии, из Венгрии, из Франции, из Италии, из Испании, из Финляндии, из Норвегии, из Голландии. Так что гостей было много, в кавычках. Это же в, в Европе были в том числе фашистские. Поэтому, наверное, надо назвать, что это была победа в полуслужении. Верующие сил, и неучищие да? не упускали случая, что мы поступили. Но получается, что без присутствия э, на территории Советского Союза, как минимум, в советской власти, то есть и диктатуры пролетариата, значит, э, перспективы не было бы. Потому что здравые силы, извините, они всегда без зубы. На... Организация, подготовка эвакуации оборудования всех заводов, фабрик, которые шли на Урал, и в том числе сюда в Куйбышев. Не, да. Но никто не спорит о том, у -у -о что велика сила организующая сила коммунистической партии и руководства Советского Союза. Но в истории не знается слагательного наклонения. Нет вопросов, поэтому, поэтому, поэтому так знает. мы и говорим. 24, да. Так, да. тогда второй вопрос. Всего три вопроса. Второй вопрос такой. Когда показывают парад, то впереди несут трехцветный флаг, вслед за ним – Знамя Победы. Это нормально? Правильно? Хорошо. И третий вопрос, последний. Парад в советское время проводился 7 ноября. В честь чего он проводился все же? Секу в ноябре не было парад. Был. В ноябре была демонстрация. Был парад. В советское время. Ну, по крайней мере, на моей памяти, но у была демонстрация всегда. М -м -м. А парады ячков 7 ноября. Честно говоря. Хорошо, понял. Благодарю. Возьмись. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Ну, сиди, с, сегодня 9 мая, День Победы. Э, вопрос такой. Как вы считаете, это День Победы России над фашистской Германией или День Победы Советского Союза над фашистской Европой? Сложно? Сложно. Хорошо поясняю. Как бы историческую справку. Дело в том, что на Советский Союз напала не одна Германия. А, и румыны, и венгрии, и итальянцы, и испанцы, и французы. то есть, И приходили оттуда не 10 человек, а полками, батальонами. То есть это были уже государства под Гитлером. То есть фактически Гитлер объединил под себя, подмял всю Европу. Она стала националистической. Поэтому такой вопрос. Второй вопрос. Вот когда смотрите парад, в начале парада несут трехцветный флаг. За ним несут Знамя Победы. Как считаете, это правильно? Просто чисто ваше мнение. Не задумались? Ни разу. Хорошо, тогда последний, третий вопрос. В советское время парад был 7 ноября. Знаете ли вы, так сказать, в честь чего это было? Нет. То есть... Я не помню. Хорошо. Просто интересно, чему сейчас, как говорится, институт, Школа, что они дают? Ответ простой. 7 ноября 1941 года был парад не ради парада, а был парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. То есть здесь политический смысл. И раз вот уже ни одного опросил, значит, получается, что историю постепенно стирают. Это понятно. Угу. Благодарю за ответ.